небось бедный. Ну, варим на кольве. Там тебя накормят до Матросы добрые ребята. Пошли. непорядок, щадить не приходится. Матросу лишний раз зубы зубе съездить, если за делу. от Вот этого никакой вреды нет. Верно я говорю А ты, Фомич, кого, сестерки, без всякого дела проезжаешь. Ну, ты поговори у меня. Другой раз можно и не за дело. А так, для страстки. А это что? Окажи милость, Фомич, замолви слово старшему офицеру. Пусть разрешит собаку взять, а нам плавание все веселее будет. А тебе какого веселья надо? Она всю палубу изгадит. Я вам говорил, сам босс нам непорядку не дозволит. Хоть ты и писар, а я не просил тебя за меня расписываться. Как ее дразню? Неизвестного звания пока. Но мы его ж как-нибудь назовем. Да, да ведь он, братцы, без хвоста. Куций. Ну что ж, братцы, пусть будет Куций. Куций. На, Куций. Завтра спрошу старшего офицера. А пока пусть ему на глаза не попадаются. Говорят, Боцман у вас здесь грозный. В прошлом году быка кулаком убил, а? <свят> ну уж быка. Не быка так бычок. Так вот, Егорка, раз мы с тобой земляки, да то и койки наши будут рядом, вместе жить, вместе служить. море людей сдружает. Ты море-то любишь? Не знаю. Возле нашей деревни никогда моря нет. Вот бури, говорят, страшные на море бывают. Ничего, поплаваешь, привыкнешь. Вот еще один привыкать должен. Может, завтра с нами в плавание пойдет. Ты смотри, Егорка, его не обижай. Где уж мне других-то обижать? Мне бы только меня никто не обидел. Эх ты, Матрос! и бизань тебе в урлянку, откорми и тубака! Су всеми рейами и бушпритом, а полный бордевин. винт! Надраивай крепче! Три, три до блеску! Три хулере, две чумы! Эй да хей да хей да хей Свистунов! Батман! Дьявол! Батман Зюба! Вет чего же было вроде? Посмотри, пасман, голубчик, чтоб тебя черт побрал, что у тебя наватор-то делается, позор, ужас. Ваши благороды. Ваты для меня дрожжи собственного глаза. Заменить. Есть заменить ваше благородие. Что ж ты молчишь, Боссман, голубчик, подлец ты эдакый. Я спрашиваю, что это? Это, ваши благородие, Кузи. Откуда взялся? Кто разрешил? Приблудные матросы пожалели просто дозволу э, оставить на конверте. Что ты? Что, что ты? Как можно? Что в нем хорошего? Безобразный, хвоста нет, ребра торчат. От того и пожалели, ваше благородие. Давай, ну, вот что, Басман. Велик накормить хорошенько и на все четыре стороны. Есть. Стоп, лап! Надюсь! Становись! Evet! Утром, Николай Федорович. Рад отметить образцовую чистоту и порядок на корабле. Благодарю, Николай, Николай Федорович. Э Разрешить представить вам двух новых членов кают-компании. Окончили морской кадетский корпус и назначенный к нам на корвет. Гардемарин Александр Горелов. Гардемарин Владимир Ашаров. Рад познакомиться, господа, и служить вместе. Я тут тоже человек новый, но верю, что корвет отличный. А благодаря Василию Ивановичу Порядок на нем идеальный. Батюшки. А я и не знал, Василий Иванович, что на корабле есть нештатный член экипажа. Он не корветский, приблудный. Матросы просят его оставить. Беспорядок. Прогорю! Но почему же, Василий Иванович, почему не исполнить просьбу Вот Коцман! Есть! Накормить собаку и оставить на корвете. Счастливого плавания, Василий Иванович. Благодарю, благодарю. Вы бы женились, голубчик? Я не прочь, но все, знаете, как-то некогда. Вот когда из к вернусь, непременно жить. Это через цвета года? Какая же девушка -то тогда пойдет за вас? Любая. Я ведь законсервирован, не сдаюсь. Прошу, господа, прошу, шампанского подвать. Прошу, господа, прошу, прошу. Счастливого пути вам, Василий Иванович. Да, благодарю. А теперь молодой человек с вами чокнется. Уверен, Александр, что ты будешь честно служить Отечеству. Твой отец ни у кого не искал, ни перед кем не кланялся, но служил по совести, исполняя свой долг. Будь справедлив. Не лицеприятствуй, Не вреди, товарищам. Ну, будь здоров. И не узнаешь Верочку, она уже невестой будет. Ничего не прозевать, а то беда. Страшно все, непривычно. Я погрежу. Как самочувствие по совести говоря жутко Алексей Петрович. или французские? Это Брест город, французского королевства Пор. А -а -а. Я был здесь. Кабаков-то сколько? Кабаков-то сплошное благоухание. В этих рануков купью. Офицер к себе требует. А что? Командир отменил берег. Учение будет с французами в запуске. Гарди Марина Шаров. Не сводите глаз с француза. Слушай, Николай Федорович. Поднять сигнал, приготовиться к учению. Командуйте, Василий Иванович. Здесь, Николай Федорович. Свистать всех наверх! команду во фронт, Василий Иванович. Команда построится на верхней палубе. Мы сами должны знать, и всех наций моряки должны быть уверены. В случае войны русский моряк свой маневр быстрее другого сделает. Врагу не даст уйти, нагонит. Смотрите, не осрамитесь, и меня не осрамите перед французами. Уверен, знаю, что молодцы. Нас, да, вас, нас, А вот там! Паруса ставить! Шипче, шипче, Егорка, а то срамимся перед французом и капитана огорчим. Стараешься, достичь, страшно сорваться. Высоко, и зачем это так надо торопиться? Нужно, ты про это не думай. Ты лучше думай, как свой матросский долг вспомнить. Никогда не сорвешься. Сколько минут? Полторы минуты. Ммм, глупаются черни. Что там на французе? Французы отстают. А -а -а! Сейчас еще секунд тридцать выживем. Живей, живей. На там. секунду проворонит, не пощадут. Василий Иванович, не надо. Не без того люди рвутся. Это уже выходит излишне опасная акробатика. На витязи матросы не бабу, не гавай. Люди, Василий Иванович. Егорка! Держись! Держись! Держись, деревня! Я все упаду! Душу выну, чертом сын! Марсовый певцов, ты слышишь меня? слышишь, Ваше благородие! Подтянись на руках! Еще, еще! Ставь ногу на перд! Так! Теперь спускайся потихоньку вниз. Прикажите продолжать, Василий Иванович. Продолжай. Все хорошо, ребята. Продолжай. Все осторожней! <музыка> Они выиграли 40 секунд Вы разорены, дружище, на целых 40 бутылок Из-за тебя, чертова, деревня, цельный минут потеряли не виноват я, Фомич, сорвался. Неудачливый я. А ты это видел? Так вот, Егорка, смотри на эту зубочистку и помни. Буд буду я тебя днем чистить, и ночью, пока ты у меня удачным не станешь. Понял? Понял. А сегодня так. Для первого раза и по случаю победы над французским адмиралом обойдемся так. Без задатку. Эй, Смитунов, я тебе дам. Егорка, так помни, что я тебе говорил. Матрос Певцов, откуда у тебя это? Зашибся, ваше благородие. Зашибся? Зашибся. Обычный ответ. Да-да, господа, русский матрос не любит, не умеет жаловаться. Но мы с Алексеем Петровичем за минуту до того, как у матроса появился синяк под глазом, видели около него ботсмана дзюбу. Василий Иванович, прикажите унтер и ботсманам не иметь линков и не драться я то буду с ним взыскивать. Есть. Yes. ну ж. Хозяинчик, Василия. Прошу. прошу, господа, к столу. Прошу, Владимир. <решу> <пройдет. Прошу>. Тоже. <решу> Вино Бургурское. 1807 года. Прошу, господа, <решу> <пройдет>. прошу. <решу> так и передайте им кирофицерам. И сами помните. Леньки выбросить. Кулаки пускать в ход не сметь. Слушаем, Ваше благородие. Поняли? Никак, Никак нет, Ваше благородие. Как не понял? Я, кажется, ясно говорю. Леньки выбросить. Понял дела? Никак нет, Ваше благородие. А ты, Не Немдомек, Ваше благородие. По какой такой причине? И как осмелись доложить, Ваше благородие? Боцман и вдруг без ленька. Не ваше дело рассуждать. Слышите? Слушаю, Слушаю ваш благородие. И чтобы вы не смели меня ударить, матроса. Ни больше ни. Как вам угодно, ваше благородие. Но только если примерно сказать. Не ударь я матроса. Да какой же я буду босман? Никакого почтения. Да. разговор. Особенно ты, Дилба. Миш ведь у тебя дьявол ручищего. Идите. Помните это приказание своего командира корабля? Служи, Вася Ворозе! ваше благородие. Зашибся. Зашибся. Угу. А ты молодца, Егорка. Не жаловался. Жаловаться для матроса последнее дело. Понял, голубчик? Понял, Николай Федорович. Ну вот. На этом мы с вами наш сегодняшний урок и закончим. Кстати, вы читали последний номер морского сборника? Читал, Николай Федорович. Хороший журнал. Мы, моряки, должны быть горды тем, что первыми в России усвоили новые свободолюбивые идеи. Пожалуйста. Николай Федорович, опять зашли все. Кто? Опять он, Егор Пивцов. У этого первогодка все плавание не сходят синяки под глазами. То под правым, то под левым. Благодарю. Не Дзюба ли все-таки эта работа? Не, я полагаю, нет, нет. Я вызывал его, спрашивал, отрицает. Чуба старый служака. И он не нарушит приказ, капитана. А уж если нарушит, то отрицать не стоит. Не-не-не, ни не, за не что не Кто ж тогда? Неужто из офицеров кто-нибудь рукоприкладствует в Тихомолку? Конечно, никто, Николай Федорович. Я уверен, никто. Так кто ж тогда? Штаты в Америку, а наше судно «Витязь». Ага. Российские, значит, люди. наслышанные о них в подводном нашем царстве. Ответствуйте, господин капитан, угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров? Конечно, угодно. Могу вам сие даровать, но надо вас крестить морской водой или выкуп почонок водки. А? Рому? Рому! А разве царь Нептун пьет? Так точно в вашей выпивает по малости. Тогда плачу царю Нептуну и все его свете и народу два бочонка Рома. у вас, российские люди, попутные ветром и благополучным плаванием. Быть посему! Ура! Один капитан откупился. А все прочие российские люди, которые впервые наш экватор переходят, всех крестить морским крещением. А то и нам попадет. Чего доброго? Поднимите лейка, лейка, поближе к нему! Слишком не дурил. <смех> Шура! Эх, ваше благородие. Ну, пошли, отпраздновали. Я знаю, теперь я знаю, кто избивал матросов в тихомолку. Какая низость, мне стыдно за тебя. Володя! Ты, ты, ты поступил как... Внолчи! Да, друзья, окрестились. Веселое дело. Четвертый раз перехожу экватор, и четвертый раз меня матросики крещут. Опять не удрал. А вы что, поссорились? Такие друзья и друг. Я не могу быть другом человека, поступившего так подло. Гордомарин Ашаров! Гордомарин горел? Гордомарин Ашаров! Тихо, тихо, тихо. Я вызываю вас драться на Хорошо. Я убью вас. Василий Иванович, у вас есть пистолет? Два пистолета. Два пистолета у меня есть, но у меня есть и две разные каюты, куда на собой их рассажу и буду держать под арестом. Поняли, господа гардемарины? Вам не жарко, Голубчик? Нет, Василий Иванович. А мне жарко. вы, Голубчик того, вы, вы не обижаетесь, что я посадил вас под арест. Но право так лучше. Военный корабль, дисциплина, и вдруг дуэль. Позор и корвет, командир. А горел. обещал забыть не только о пистолетах, но даже не вспоминать о ножах столовых или там, ну, мало на чем придумать и драться. Вот обещайте вы мне. А я обещаю командиру ничего не докладывать. Огорчать не хочу. Ну, даете слово? Хорошо дают. Ну, ну, вот и спасибо. Спасибо, голубчик. Завтра увидите Горелого, опять будете друзьями. Нет, Василий Иванович, Горелов был мой лучший друг. Теперь конец. Друзьями больше никогда не будем. Ну, и напрасно, напрасно. Корабль это не берег. Там поссорились и разошлись в разные стороны. А в море куда уйдете друг от друга? Ну, я пошел. Значит, вы обещали. Да, и смотрите, что в этом самом. бокса там. Такого бы тоже не было. Знаю я вас, Гардемаринов. Петухи. Фух. Да. Ты свободен, врач, сиди отдыхать. Есть? Войдите. Один из нас должен умереть. Я не собираюсь. Умирай, если тебе хочется. Офицер не прощает оскорбления. Но мы обещали Василию Ивановичу... Оружия не будет. Все будет выглядеть как несчастный случай. Я думал, все. Ну, Американская дуэль. Мы тянем два билетика. Кто вытянет с надписью «Смерть», тот не позже, чем завтра утром, должен сам покончить с собой, упасть за борт. Мальчишество. Ты трусишь. Я? Пиши билетики. Это что? Задача по астрономии. Можно? Теперь все равно. У тебя здесь ошибка. Солнцестояние не в июле, а в июне. Исправь. Твоё право тянуть первым. Что ж, умру я завтра в 8 утра. Прощайте. У Бога на земле немного Это верно, благодать теплы А в России, матушки, теперь зима, снег Да, снег Были бы крылья, чтоб в небо взлететь Сильные крылья большие 好 <laughs> Перед смертью простимся, Володя. Расстанемся хоть не врагами. Прости меня. Я был не прав, Шура, милый. Так зачем же? Забудем все. Итой ли действительно... Нет, голубчик, нельзя. Слово держать надо. Я должен искупить подлость. Прощай, Шура, помнись. Это ж глупо. Разрешаю тебя от слова. Но я не разрешаю. И прошу тебя, не поднимай тревоги за... Я скоро потону, я пловец неважный. Уверен, что лопатник без людей не вернется. Василий Иванович, расстоялся, Николай Федорович, должен сказать, что я и огорчен, и рад. Рад, потому что вы будете командовать хорошим кораблем, я служил на Голубчике, а огорчен тем, что теряю прекрасного товарища и настоящего хозяина Корвет. Я знаю, Василий Иванович, что вам нравился мой портсигар. Пусть эта вещица напоминает вам. О нашем совместном плавном. Благодарю, Николай Федорович. Благодарю. Моя служба с вами будет для меня всегда самым приятным воспоминанием. что такое? Собака, вашей благородие. Дурак. Я и сам вижу, что это собака, а не швабра. Чья это собака? Конвертская, вашей благородие. Как твоя фамилия, Боцман? Дюба, ваше благородие. Боцман, Дюба, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? Матросская. Конвертская, значит, общая, ваше благородие. Кутий звать э, по причине хвоста, вашей благородие. Собаки на военном судне беспорядок. Они только гадят палбу. Усмели заложить ваше благородие? Кутий собака понятливая и ведет себя как следует. Э, прежде старший офицер позволяли ее держать, и команда ее любит. Слишком много вам позволяли прежде, распустили. Я вас всех подтяну. Слушаюсь, Ваше благородие. Если я когда-нибудь увижу, что собака мне изгадит палбу, я прикажу ее выбросить за борт. Понял? Понял, Ваше благородие. И помни, что я два раза своих приказаний не повторяю. Фу, какая мерзкая собака. Чтобы я никогда не, нигде не сказал этой собаки. Случай, ваше благороди! Слыхал? И глядит, значит, новый старший офицер на меня рыбьем глазом и сам... как пила. И никакой, значит, тебе передышки. Одно слово, зуда и предира без всякого рассудка. Матросы, говорят, как машины все исполнять должны. Один матросик с Орла, где он раньше служил, рассказывал. Не дерется и не полит. а по-своему наказывает. Посыми ногами на ванты ставит. Пошел все наверх! Мирно, а то беда. Сюда увидит, сиди. Как вспомню я черные очи, прекрасные очи твои, те очи чернее темночи, что губят. И корабли. С тех пор, как ты взору явилась, на рек потерял я погодь. Душа ворьека раздвоилась между морем и грешной землей. Душа река раздвоилась между морем и грешной землей. И своей не нарушу, Что дал я прекрасным очам, Я отдал им сердце и душу. Но Это восхитительное, господа, но старший офицер барон фон Берд решил с голову уморить, что ли? Карл Иванович придет не минутой раньше, не минутой позже. Штурман по нем часы ставит вместо солнца. Хорошо, солнце. А заметили, господа, вот уже месяц он на корвечи, а любви у команды не завоевал. Это... Крепостник! Прошу вас в столу, господа. Какой чудесный борщ сегодня. Василий Иванович обожал такой борщ. Вы знали нашего бывшего старшего офицера, Карл Иванович? Не имел чести. Прекрасный человек. Вот с кем приятно было служить. Не правда ли? Дельный офицер и добрый товарищ. Никогда нос не задирал. Как его матросы любили? И сам он матросы понимал и любил. Как они старались для него. Его даже и Куцей любил. Кстати, господа, что-то не видно Куцева, а? Прячется бедная собака. Что бы это значило, а? Не бойся, иди, зуды нет, иди. Дыши, дыши, собака. Небось, кубрики душно мает на тебе. Егорка, Егорка. Чего? Иди, постой на часах, постереги. Если зуду черт принесет, свистни потихоньку. Ладно. Да, брат, загвоздка. Не смей матроса ударить. Ну что же это? Что же это получается? Конец света. Седьмой месяц капитанский приказ исполняю. Ни разу матросом зубы не чистил. И что ж, чувствую, сердцем чувствую нет того, уважения. Босманскому званию. Трепета того нет. Нет, трепету никакого. А знаешь, мне даже сны такие сниться стали. Страшные. Наверное, помру скоро. Помру. Вот, к примеру, снится мне вчера. Идет мне навстречу первого года наш Егор Пивцев. Что говорю, Егорка делал. Понял? себя подтягивал. Почему горденья спутал? Смеется. В глаза смеется. И хочу я его по зубам смазать и не могу. Рука деревляная. Не поднимается. Тогда я, господи, благослови, левой рукой перекрестился и левой же на отмазь. Ой! Фу ты, Егорка! Свят, свят, свят. Живой? Сон в руку? Не в руку, а в глаз. Быть ему теперь... Синяком. За что, господин Босман? А Зачем под руку летишь? Да я солду. Ну, ладно, ладно. Не жма сканю не матрос. матрос. Уж за что-нибудь тебе следует. Или в сотбуду за задаток? Э... Пошли, Иванович. А что делает старый матрос, когда кводочки свистят? ждет? Давай по пляжу, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Скажи, как Буцман с Егоркой разговаривает, а? Тихо, а -а -а! а -а -а! тихо, тих! сюда услышать. А ты его знаешь, что спрашивать, Это а то беду наклечишь. Виноват, Федосеевич, забыл. Егорка свистит. Беги куцай. Сюда идет. Егор. Ты зачем свистишь, матрос? Да так, Ваше Благородие, замечтался и свистнул. Чтоб больше не свистеть. Есть. Что у тебя под глазом, синяк? Так точно. От чего? Зашибся, Ваше Благородие. Чтоб больше не зашибаться. Есть. Пошли ко мне, Бацмана Есть, Ваше Благородие. У матроса Егора Певцова под левым глазом имеется синяк. Это сделал ты? Я, Ваше благородие. Почему? Он был неисправен? Матрос, он исправный, Ваше благородие, старается. Так зачем же ты его прибил? Э, матрос, он еще глупый, Ваше благородие, видит. И для устрасти значит, чтоб понимал. Если матрос провинился, доложи мне. Я буду сам наказывать. Я сам умею наказывать. Понял? Понял, я ваше благородие. Иди. Ты что, лапы на версту протянул? Видишь, боцман идет. Жаловаться? Вот я тебе пожалуюсь. Нехорошо, Помич. За что зря пристрешь человеку? А тебя спрашивали? Ты кто такой, выискался советчик? Молчи, пока самому не попал. Ты прям жаловался, Егорка? Нет, я матрос. А за что же он все-таки тебя? Так здорово живешь, задаток говорит. Зазнался человек. Проучить пора. Слыкал. Егорка подлец. М? Пожарился. Ну, я ведь по нечаянности. Однако этой суде я подробно все снять не стал. Ударил, так ударил, пусть взыскивает. Да, не тот нынче матрос пошел. Их, кляузный. Ты бы старикам разъяснил, как дело было. Я? Да чтобы я перед матросом стал свое босманское звание сломить, да пусть думает, что я нарушен Смотри, Фомич. Обидятся матросы. И так уж поговариваешь, а ты в тихомолку по зубам прохаживаешься. Он старому Митричу глаз подбил. Ну, тот все на быка сваливает. Ну, зазорно ему, что старого морсового боцмана не уважен. Ну, очень хорошо. Хоть я его и не трогал. Ну, пусть думает. Пусть кулакам у него боятся по-прежнему. А что, если матросы поучить тебя захотят, а? Меня? Ну, брат, руки короткие. Впрочем, я за свою боцманскую грозность и пострадать согласен. Пусть думают, что бью, и пусть хоть на тысячу кусков разорвут, а я на своем якоре держаться буду. Понял? на берег на ты бывал, ты Вот хорошо, мне, хорошо, а то, Федосе, еще нет, мне не Идем, дернем сегодня англичанскую джин. Я угощаю. Спасибо. Однако сегодня мы на свои пить будем. Пойдем? singing on the garden trees were all on this famous one and no one can, this dear power romance. If I had chance to look into your glancing eyes, I should suggest only a dream of skies. Let's Demand with me now forever time. матрос, в сторону башмана не кляжничали, сами учили. Ну то в старину, а теперь сам знаешь, капитан запретил? Капитан, на разве старину такие капитаны бывали. Вот царство ему небесное, Василий Кузьмич Шостолопов, вот капитан. Когда колескому угоди, считай всех. Вот, вот, его голубчик, а его руки царству ему небесную голубчику. Это ни к чему. Ты вот что скажи, поменьше. Станешь на руку легче. Будешь над Егоркой куражиться, а не бросишь. Буду! Он, чертов сын, на меня старшему офицеру жалелся. Говорю тебе, не жаловался. Ну, сюда сам догадался. Не жаловался? Молодца. Значит, легко с него матрос будет, если мы еще года два морду чистить. Ну что ж, пошли. Пошли. Вот я ваш ага. я What is, what is it? Don't touch me old fellow! No, no. No, patsy, patsy, patsy, patsy. Let us drink once more. I drink your hair. There is no place for me What did that come in? избил как это случилось не припомню ваше благородие матрос федосеев утверждает что ты с англичанами дрался я так точно ну, Дрался ваше благородие виноват до конца плавания останешься без берега месяц не будешь получать свои водки Жизнь ваше благородие. Фомич пришел доложить вам по секрету. Потому как я завсегда уважал вас и кроме хорошего ничего от вас не видел. Ну. Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду. Это Федосеич всему зачинщик. Я сам слышал Матвей Фомич, как он. А, Иди-ка сюда поближе. А? Вот тебе подлому по секрету. И ж мерзавец. Чтим подъехал. А подлец. О господи. О, ой, черт. Разрешите доложить ваше скрудье, как я знаю всегда. Зашипьте уж Вперед будь осторожнее. Есть. Я спрашиваю, что это такое, Боцмандзюба? Вот ну, сами извольте видеть, Ваше благородие. Под вот собаки, значит. Ты помнишь, что я тебе говорил? Да, точно. Так вот, чтобы через пять минут эта мерзкая собака была за бортом. осмелишь Вы... доложить, заложить, Ваше благородие, собака нездорова? Брюхом больна. Простите, Ваше благородие, Куцеву. Боцмандзюба, вот я не привык повторять приказания. Через пять минут явиться и доложить, что мое приказание выполнено. Да выскаблить здесь палбу. Есть ну, вашу вроде. Мм, сюда долговьязые. еду. Петросеевич. Ну, брат, беда. Черт а чертова зуда увидел, что Куций нагадил и. Ничего не поделаешь с этим подлецом. Да ведь Куцей больной. Жалко собаку. А будь я тебе доложи ты этому дьяволу. Да нечто я не докладывал, ни которого у тебя внимания Говорит, через пять минут, чтобы собака была за буртом. Понял? Братцы. Братцы! Слышали, что злодей думал? Какие его такие права, что? чтобы топить матросскую собаку? Где такое положение? Дойдем до капитана. Он добрый, он рассудит, он не досборится. Капитан там, может, и не захочет. Против своего же брата офицера идти. Наш капитан не такой. Он выслушает. Вот с Есть. Почему до сих пор не выполнено приказание? Есть yes, сейчас. Выполню. Стой. Идем кусать. Скорее, не тумик, Кончай, только в глаза не смотри. Приказали кинуть Куцева за борт И команда этим очень убежается За что без вину губить собаку? Пес вон, как вам известно, справный Уж скоро год ходит с нами И вся его вина, ваше благородие Что он забулел брюхом Ну, случилось Уж не откажитесь, ваше благородие Заступитесь за Куцева Вон, ваше благородие, и Куцы вас просят Досеич, я, я заступлюсь за Кусова. Слышишь? Ваше благородие, век не забуду. Я сейчас. Сейчас же. Ну, ну. Барон, вся команда... просит. в компании снимите фуражку, Горневарин Горелов. Простите. Вся команда просит вас отменить приказание насчет Кузова. Да что же лишать матросов собаки? И какое у нас совершило преступление, Карл Иванович? Ваше дело, Гординарин Горелов, я прошу вас не забываться и мнений своих не выражать. Собака будет за бортом. Вы так думаете? Прошу вас замолчать. Я иду сейчас же к капитану. Разрешите доложить ваше благородие. Ну? Их высокоблагородие, господин капитан просит ваше благородие к себе. Вступай. Что там за история с собакой, Барон? Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт. За что же? Я предупреждал, что если увижу, что собака гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, я приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что распоряжение старшего офицера должно быть исполнено, если дисциплина на флоте действительно существует. А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она накормится с моего разрешения. И нельзя же, барон, отдавать подобные приказания и без всякого повода возмущать людей. В таком случае, Николай Федорович, я имею честь просить вас самому отменить мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того... Что еще? Я болен. И исполнять обязанности старшего офицера не могу. Так подайте рапорт. И, может быть, береговой климат вам будет полезен. Слушай. Что случилось, Алексей Петрович? Почему вы на меня так смотрите? Вы, вы посидели, Николай Федорович. лет тому назад в этих же местах наскочил на рифы, потерпел крушение и погиб со всем экипажем испанский корабль Сантьяго. Как вы думаете, Володя, почему это произошло? Не знаю, Николай Федорович. Я полагаю, господа, потому что испанцы не сумели вовремя поставить паруса. А вы знаете, что очень часто нам промедление равносильно гибели. Сегодня мы поставили паруса Ровно на одну минуту быстрее, чем тогда в Бресте, помните, во время состязания с французским фрегатом. И это при ураганном ветре. Я, господа, горжусь тем, что командует таким кораблем. А найтись в обстановке и решиться поставить паруса в такую погодку, тут уж ваша заслуга, Николай Федорович, и не скромничайте. Приказ надо не только найти, Алексей Петрович. Его надо еще и выполнить. Совершенно верно. Но, Но чем... дело-то не в этом. Вы помните, господа, что сегодня ровно год, как мы вышли из Кросштадта? Ну как ага, памяти? Пройдено много тысяч миль. А, да, около пяти тысяч. А впереди еще вдвое больше. Но ничего. на наших матросов можно положиться. И будем помнить, господа, что для нас, русских моряков, нет трудного пути, нет легкого пути. А есть славный путь.